Вот и все, товарищи пилоты, точка отлетаться по весне, И отныне все мои полеты будут продолжаться лишь по сне Видно, стал я небу не уводен. Нет, конечно, что за разговоры. В медицинской книжке врач не годен, Вывел словно смертный приговор Вывел словно смертный приговор Нет ни дни, ни, ни месяц, ни годы Не летать мне больше наяву Как и все российские пилоты Я с пенсией уборщицы живу Вколол я не в подъездах в небе Жар пустынь познал и холодный льдов не думал о насущном хлебе Я полетом был всегда готов Я полетом был